Здрасте! Турнирус у нас сегодня по Рокет Лигасу. В общем, это не будем тянуть кота за яйца. У нас первый матч уже определен. Сейчас я ребят позову. Грини и литиум. Да, и... Игроник как раз со мной комментирует. Да, привет, Игроник. Привет. Ой, какая локальная. Так, что за э, глюки? Секунду, я сейчас чат открою. Значит, мы заходим Никито с тобой из-за этих, за спектов, а ребята заходят там, куда зайдут. Всем удачных покатушек. Спасибо, Ропер. Да, всем привет, ребят, еще раз. Мы болеем, а ребята заходят уже там, за кого получится. Я болею. Не болей. Так. Погнали. погнали. Илитиум против Грини. Спасибо. О -о -о. Серег, спасибо ты, тебе. Ты, ты гляди, хорошо разыграли. Ну, оба... никому не в плюс, а вот походу Илитиум-то сейчас это. Не-не, за бустами оба погнали они, молодцы, прям хорошо. один ну, ноль. Так, Илитиум. Один 0 Кардос Первый гол в этом турнире. Пропускай. А, да, прошу прощения, я записывал. Записывальщик. Раунд 2. К элитному уехал мяч. Так, я знаю, что сейчас сделаю? Я сделаю сейчас графонии. Да видел, как Гриня с полетом промахнулся, летел-то как красиво. Не хочет в 2К стримить нормально ОБС опять. Но пока что ведет у нас элитиум. И это плохо для грини. Но 4 минуты. О, хорош! хорош. У -у -у -у. Вот Но это сейчас красавчика. а. Ну, старался, да, да, прям так. Хорошо. Вот хороший. сейчас будет. О! Да. Кажется, у нас фаворит только что появился. Элитиум 2-0. Да, да. Пропускаем игронь. Да, я же записываю <laughs> Да не, ну ты не записывай так. счет, нам финальный только важен Я буду все записывать Я настроил графони он уже был в начале Так, а. опять на поле Элитиума вылетел мячик Гриня отбил И Элитон сейчас закатит на да, третий Слушай, О -о -о. ну прям рвет Да, Гриня, ну ты че? Давай соберись, мы же с тобой В прошлом турнире впускай. у нас этот, Ксерокс победил Спасибо, ты, ты же не записываешь Кирилл, в ПСУ нет. Ксерокс? Да, Ремерт, я вижу, что ФПС нет. Ксерокс, да, выиграл. Сейчас я попробую что-нибудь с этим сделать. А -а -а. Ох, красиво отбил мяч сейчас и литиум от ворот с подлеточки. Давай-давай, бей, гонит к воротам. И это еще. О, -о, -о Гриня молодец, отбил. Слушай, тут Гриня вообще красиво защищает свои ворота. Ну, Гриня умеет, смотри, он и разворачивается, как боженька. Слушай, сейчас, ребят, ФПС будет... Сейчас гол кто-нибудь забьет. Вы хорош. Давай, Гриня. Это, вот я так же всегда делаю. Вот. Отлично. Ух, Вообще есть. все подключаю, нахрен, чтобы прям вот хорошо видеть. Ну, так, пятый раунд. Поехали. 20. Разыграли в ворота Грини. Литиум взял бусты. Удар. Сейчас будет гол еще один, походу. Да, еще один гол. 5-0. Литиум. Ведет. Глеб, Или так по... в этом и фишка. Пропусти, пожалуйста. Спасибо. Я смотрю просто, что с FPS творится. Я понял, поэтому я и говорю, что раунд 6 начался. Элитиум. Ну, тут, конечно, да. Чуть не, раз... не прошел мимо мяча при розыгрыше. Mm -hmm. Гриня гнал к воротам, но и мобил. Да-да-да. Смотри, смотри, что творит. Да вообще он как мячик так ведет по крыше. Тук-тук-тук-тук-тук. Это называется дриблинг. дриблинг. Дриблинг. Дриблинг. Дриблинг. Опа, опа. СМС-очка? СМС-очка. О, хорош, это будет гол. Смотри, смотри, да, да, да, как он его хорошо почищает. Ну да, это И прямо поля. фаворит. Элитиум красавчик. В Фейс, финале но... он у нас будет, это точно. Слушай, Гриня, ну я бы не знаю даже. Ты либо постарайся, либо Ты либо, либо пропусти, это. либо что-нибудь сделай. Кто, я? Да, ты <губ> уже, <губ> уже, да, поздно. Я... уже поздно. Уже поздно. Смотри, смотри, как он мяч отбивает. и он вообще бешеный. Бешеный литиум, будем его звать. вот, ну, прикол. Ну это вообще уже. Гриня прям, наверное, расстроился и расслабился. Хорош. Прям хорош. Да, и вел классный мячик. Всем привет из Волгограда. Привет. Ну и что? 7-0? Серьезно? 7-0, я тебе говорю, Гринни, по-моему, надо сдаваться, короче. Серокс не играет, он у него не получилось присутствовать. Смотри, на смотри, смотри, смотри. Нифига себе. Вот я бы тоже хотел так мячик боком вести, как он сейчас это делал. Все приходит с опытом. Ну он вообще какой-то монстр, прям, смотри. Да, он молодец. Верюга, 8-0. 8-0 ведет это чистая победа. Вообще, может быть, надо было бы признавать технические поражения, типа 7-0, как в некоторых Не, игре не, спорта. не надо. Раунд 9. Так. Промахнул. Это опасно, кстати. А что, Гринни, ты там? Гриня был такой шанс забить мяч. Самое прикольное, что я вот сейчас... Это очень странная хрень, на самом деле. Ребят, вы уж извиняетесь, что сейчас без звука, зато у вас ФПС 60. Круто же, да? Слушай, они, получается, мяч или не слышат? В смысле? Они слышат мяч. Ага. Смотри, опять дриблинг его. Ух ты. Сейчас может закатиться. Красавчик. 9-0. Да, это жестко. Я предлагаю 10-0, тогда техническое поражение объявлять. Но ну, это не, не в этом матче, а в будущих. Да-да-да, потому что так-то он еще, по факту, он может закатить 10 мячей и не может времени хватить даже подобраться близко к этому. Да, это точно. Ну, в данном случае виден уровень. Посмотри, смотри, стоит, ждет, когда Гриня поберет. голоса слышно. Да, я уже все, ребят, починил, не переживайте. Где Гринь-то? Гринь, гринь ливнул. А -а -а, я понял. Чертов профессионал написал. Да, да, да, да. -да. <связывая> так, значит, попрыгунчик и летиум у нас уиграл. 10-0, 10-0. Но это он только что, десятый забил, ты че? 9-0. 9-0. Так точно. 9-0. Поздравляем Литиум с победой в первом раунде. Я ему сейчас 0 поставил, случайно. Ну, правильно. И Витиум побеждает. Слышишь, что? Mm -hmm. Рамштик пишет: а, Я против Литиума буду, что то мне вдруг так домой захотелось. Да, финалы, ну, полуфинал обычно обещают быть крутыми. Ну, по крайней мере, судя по тому, что мы выиграли в первом турнире, это было очень круто. Ну что, ребята, приступаем к раунду 2. Блин, сколько сильных игроков, это будет просто трэш. Кто следующий? А, сейчас у нас был восьмой матч, девятый. Рамштик против Элидиума. Рамштик, я буду смотреть, все. А все остальные ты не смотрел, что ли? Рамштик, ты же понимаешь, да, что сейчас будет? Да, он сказал, что я домой хочу. А, почему я не могу Ремерда прогнать из группы? Что за хрень? Господи, Ремерда, выйди из группы, пожалуйста. Ремерд, ты можешь выйти? Я почему-то не могу тебя... это кикнуть. Неужели так сложно выйти из гребанной группы? Вот мне очень это интересно. Ну, не знаю. Он, наверное, он думал, он победил, что-то будет. Потому что, ну, видите, может, это может какой глюк быть. Я вообще не удивлюсь. Так, кто у нас тут? Элитиум Рамштик, отлично. Приватный матч создать погнали. Рамштик вперед. Ты стримишь игру как блогер и забыл про аудиторию? А Найн, ты нормальный человек или притворяешься? Да, турнир для кого этот организован? Блогер. Я спокоен. Ты же блогер. <смех> Че блогер? Давай, рамщик, мы за тебя болеем. А вот да, за Игроника рамштик. нет. Я сам за себя болею. Паш, да он не понимает. Забей, короче, понеслось. Спасибо, Спасибо Ремер, тебе большое. Не рамштик могу, меня... залагала да, ну, вот, залагала у него залагало. Я, я так... уже закрыл Эрель. А, ну бывает. Вот, да, с тобой да. Залагала, блин. Рамштик. Ом-ном-ном. О, господи, я не хочу на это смотреть. Отверни, я, верни, да, Элитиум фаворит. Я буду за, за него в финале болеть. Мне прям очень нравится, он играет. Рамштика, я буду болеть только за тебя. Нет, в финале я имею в виду. Сейчас мы болеем за Рамштика. И даже в финале. У Рамштика такая тачка веселая. Так, Элитиум что-то задумал. Ооо. Господи, какой у тебя ранг, Элитиум? Напиши-ка. Это гол? Это взрыв. Это гол. Это Он не вытолкнул. гол. Он вытолкнул, а -а -а. Е Господи, рамштей. вот этот ты псих, Элитиум. В хорошем смысле. Научи меня, а. это трендец. Рамшкик умеет выбивать мечи. Нет, Рамштик молодец. Но просто тут проблема-то скорее не в том, что он умеет, а в том, что Элитиум не долетел. О, слушай, они прям молодцы. Смотрите, ребята, вот это красивейший матч пока что. Сейчас Рамштик сделает красиво. Опачки. Так, вот это мне уже нравится. Напряженно, напряженно. Вообще, будет. вообще шикардос. Это... Вот и такие, бо такие вот, вот не знаю, бои проходят до первого. Смотри, смотри. Да я вижу, да, как он несется. О, господи, я не могу это видеть, это слишком красиво. <свы> О, боже. Рамштик, ну, это очень круто. <свы> я такое вот только на профессиональных турнирах видел. Элитиум, ты наверное оттуда пришел к нам, да? да на нашу землю грешную. Просто не хватает денег на игрушку в стиме Охренеть Рамщик, Рамштик Ты тоже молодец Блин, очень жаль, что и После этого матча вылетит Рамштик Скорее всего Но пока, по крайней мере Ну так ты за Рамштика болеешь Ну да, но он мог бы и на третье попретендовать Охренеть Как он продавил? Дай посмотреть, подожди я не понял. А, все, я понял. Рамштейк тормознул его. Да, да, он просто у нее настолько была инерция большая. Это очень круто. Просто красавчик, литиум. А. И опять гол? Серьезно? Ты еще не устал? А, Что он творит? Вообще жесть. Блин, вообще, но сильно, сильно ничего не скажешь. Да, Опять забил oh. Это очень Очень-очень-очень профессиональная игра Хорош черт Да ты это еще Мягко выразился, Рамштик Я больше не пойду Играть в Рокет Лигу Я видел, что люди действительно умеют так играть А они просто на турнирах Профессиональных участвуют Он жив Ты это видел? Крышечкой забил Привет, Рим, привет, Игроник. Удачи всем участникам. Георгий, спасибо большое. Георгий, привет, да. К каждый гол Литиума шикарен. Мне кажется, это просто, знаешь, из того, что Литиум выиграл, короче, в первом... Смотри, в своем... смотри, погнал. Блин, не получилось. Я, я знаю, что он пытался сделать. Если бы он это сделал, было бы вообще шикарно. На днище залететь? Нет, он мог бы толкнуть мяч чуть ли не горизонтально. А... При, что при том, говорю? что он падал что? А, Просто Элитиум победил в первом бою Рамштик испугался Это было, знаешь, такое этот, психологическое давление Ну Рамштик, кстати, тоже очень неплох На самом деле Так, так что они мутит? Я, я даже комментировать не могу Смотри, что мутит Элитиум Вот, вот, что он хотел сделать Только сейчас немножко выше ворот, видишь, получилось Рамочник, простите, говорит. Оп. Ух, это хрень. гол опять, да? Да не-не. Пока нет. О, господи, что же ты творишь, Элитиум? Вот сейчас, мне кажется... Давай, Рамочник. Сколько забью, я пытался любом... так летать, у меня не получается. Да он это, Ой. что ли, отобьет, серьезно? Давай, Рамштей. рамщик. Рамщик за, захерач, ну. Опять, что ли, в ворота летит? Да сколько можно? Ох, давай, рамщик, давай, ну хотя бы один, но ты же Да он сейчас уведет его по стене. О! О-о-о! Че он творит? Сумасшедший, черт. В хорошем смысле. Алла а Рамштик, смотри, какой благородный. Даже бусты у него не забрал, а? Ну, он правильно все делает. Давай! Ну, хоть один! Блин. Все бусты на его поле только находятся. Во, Рамштик, давай, жо! Зараза. Да, 5-0. Это было чертовски красиво. Просто чертовски красиво. Смотри, смотри, хотел сейчас еще один забить и летим. Рамштик, очень жаль, что ты вылетел, но это было очень круто. Да, рамштик. Я пойду всплакну сейчас. 5-0, да? Да. Да, 5-0. Это круто. Вот ради такого с турниры стоит проводить. Так, сейчас я, ребят, выброшу немножечко. Это у нас Рамштик. А выброшу это у нас и Лом или он, где он? Вот он. Мне жаль, красавчик, Джим. Рамштик ты красавчик. Рамштик вообще молодец. Нигеринова. Посмотри видео, предыдущий на канале Римпака, чтобы узнать о том, как попасть в турнир. Ну да, был же. Просто такие ролики особо не смотрят, а зря а потом спрашивают, как, почему и все такое. О, Элитиум будет с Джаггером играть в 15-м матче. Охренеть, это mm. будет тоже круто. Так, с элитиум Балее. класс, рамщик тоже норм. Да, Элитиум просто божил. Чек не мою основу, а то мне кажется, что ты забыл. Илюх, сейчас подожди, Илюха, Илюха. Что значит чек не мою основу, о чем они говорят? А, они говорят о важном. А, Бай... После матча. Между Бай... этим Бай... и следующим. И, и, и раундом. Тихо. Я молчу, что ты бесишь-то меня. Розыгрыш. Хозяин. Розыгры. Смотри, как они играют. Я знаю, как играет Малик. Да И ты знаешь, как играет Панфил? Да. Ой, Панфил, Панфил сейчас запидорил. Я просто очень сосредоточился на игре. Ну, что ты начинаешь? Да, и это гол. Это один, один. Панфил, красава, ты тоже за. Да. Ну, ты понял, Рассел. Да-да. Ой, блин. Ну, кстати, это тоже наверное, тактика. Я пару раз пробовал, когда мы с тобой играли, попробовать такой отбой сделать мечом. Так, давайте смотреть, кто у нас сейчас играет. Это у нас был Марик Панфил, да? Значит, mm -hmm. сейчас у нас и Литиум, и Джаггер Сэм. Сейчас только надо Литиума в друзья добавить с правильного аккаунта. И будет вообще огонь. Четверть-финал у нас начинается, господа. И сразу 263 человека. А ты переживал. Кто не захотел, тот не захотел. Во, все. Элитиум зашел, но почему-то с мобилки. Ну ладно. Ха -ха. Я его на мобилку пригласил. Все. будет гонять. Да, а че? Профессионалы они такие. К сожалению, пока не удалось почистить FPS, ребят. Так что, увы. Итак, полуфинал. Первый. Да, какой в жопу полуфинал? четверть-финал. Почему? А, четвертьфинал. Mm -hmm. Да, точно, точно. <свист> Я шустрый, видишь? Шустрик. Погнали! Это будет очень интересный матч. О, величего mm -hmm. сразу выщелкнул мячик к себе, так сказать. У -у. Вот. О, -о, -о. Вот так. О, господи! Обалдеть. Вы посмотрите на эту красоту, Я даже пропускать. Нет. Да, да, оставляй. Это. это... Вот это вот он перевернулся И в последний момент и... Ну, в общем, ладно Вру-врум, да, поехали-поехали Продолжаем Чедверть финал? Литиум против Джегера. Так, это гол? Не, не гол Нет, это штанга Сейчас он со стенки пойдет Не? Не, не пойдет Это гол Походу, самый быстрый гол турнира. Самый, один из самых красивых Токио. 0-2. Оу. Бульк. Я только слышу, бульк по стенкам. Да. Подлетел и летюм. Джагер давай. Ты же можешь. Он может, да, он может. Сейчас может что-то и замутит. И замутил, блин, слишком быстро. О, это было странно. А, колесами, если стукаешься об мяч, то практически не наносишь ему никакого, как это сказать, не урона, да. Удара. А удара, да. Силы. О! О! Смотри, хорошо да, почти гол. Охренеть. Бедный мячик. Ну, мне кажется, сейчас летим еще один закатит. Ну, посмотрим. Он играет чертовски круто. У него очень неплохая реакция. Да, реакция это меньшее из его достижений. У него и техника сумасшедшая. Ну, пока неплохо, кстати, защищается Джеггер. И вот, походу, третий гол, да. 3-0 пока что. Вангую. Бустов, говорит, не было у Джаггера. Так, разыграли к воротам литиума. И н литиума. Литиума. Ага. Ох, ё, Что он творит? Да, это это круто. Четко. Это круто. Я сейчас одну штуку попробую. Вдруг прокатит. Вы пока посмотрите на эту классную штукенцию. Это может реально прокатить. Так, прогнали дальше. Бабах. Бабах. Такой розыгрыш. Нет, не особо прокатило. Ну, я пытался. О, опасненько. Или Ричем да, вытащил. Да, хорошо провел мимо ворот прям. Понеслось. Полетел, полетел, полетел. Красавчик. Чу -чу -чу чуток, да, чуток не попал. А бусты-то чё? Да кому они нужны для слабаков? Оп. О! Подтолкнул. Виноват, говорит. Ага. Не вопрос. Смотри, не культурные вежливые. Да, Спасибо не говори Презит картинка. Снесут же враги. Ну, может быть, в курсе. Да она клевая. Ну, что началось -то? Спасибо тебе большое. Да, лучше, наверное, мне вернуть, как было, потому что это печаль. Ну же. Так, разыграли ворота к Джаггеру. Джаггер взял бусты. И гонит мяч по краешку. Джаггер, ну один закатишь. Но сейчас не очень хорошо. Хр... гол это Сейчас будет гол. Очень Но гол. Загер старался. Да, я не знаю. Это это фаворит на этот турнир, я вам точно говорю. Ну, что, поди, творит, что, это... творит? что творит, что творит? Именно да. именно так я и думаю при каждом голе. И сейчас ты смотри, смотри, смотри что опять будет. Полетел. Опа, нифига себе! Вот это тоже было красиво. Вот скажи честно, он ожидал этого или нет? Кто? Элитюм. Конечно же да, он так и хотел. Он специально колесиками тронул, чтобы сильно его не стукать. Ты просто не видел, как играют профессионалы. Вот это как раз таки профессионал. Я, я не понимаю, что он на ESL. Мне кажется, он и на ESL там всех рвет. Мы что-то о нем просто не знаем, походу. Ну, конечно, нет. Опа. Ну, все началось опять, смотри, обводит. Да, нет слов, одни только аплодисменты. Ай шайтан. Ай обманул. Катализатор. Нет, не обязательно. Есть ребята тоже очень техничные. Не надо, не надо. Один только Марик чего стоит. Так что будет интересно, я думаю. Просто эритиум очень крут. Вот прям чертовски крут. Ты его победишь? Я? Да. Я даже не буду нажимать, присоединиться в его группу. Слушай, давай мы сыграем против него вдвоем, он один. Давай ты сыграешь с ним один, а я пойду поем. Давай. Все. Ну, сто 100%. <laughs> угу. Если бы он сейчас еще и накатил его, я бы вообще охренел. Ну да, он... Ох. Отбил Джаггера. Вот это ускорение. Вот это взрыв. Нормально, мяч пока высоко, он успеет появиться. А Джаггер, смотри, не атакует он, там мотался. Круги выписывал. Давай, литиум. Хотя, проиграй. Давай, проиграй. Ну и что он будет делать? Он подбросить, хочет, да. Да, неправильно не полетел. Получилось. И он решил не продолжать. Опять подбросил. Слушай, но все равно даже эти 9 голов он забивал долго ему. Ну, Джеггер вот молодец тоже, да. Он, он шарит. Прям, ты не сказал, будешь играть? Нет, какое играть с победителем, ребят? Я ну, бас в Рокет Лиге. Куда мне играть-то? А чё ты боишься-то? Я не боюсь, я есть хочу, игрой не. Так, о... Ой, круто, он о -о -о, на углу повис. Да-да-да. да, Как человек с... Всё, ладно. Павук. Павук. Чё там Павук. по счету 9-1, да? 9-0. как. 9-0. 9-0. Охренеть. Охренеть. 9-0. Просто ужас. Эдитиум, ты красавчик, проходит в полуфинал у нас элитиум. А сейчас у нас рубиться будут Элом против Амейк. Рим, ты неправильно поставил не 9-1, 9-0. Я 9-1 поставил? Да. Ну ладно, это я любя. За старание Джаггеру накинул. Угу. Джагер круто в углу повис, я бы а заодно только это ему голов 5 нахрен начал. чуть-чуть, смотри. Это была хорошая попытка, Амейк, но опрометчиво достаточно. Ох, полуфинал. 8 ну, Не расстраивайся, Сладин. Для меня ты победитель. Ну что, ребята, сейчас будет один из самых эпичных матчей. Элитиум против Амейка. Блин, кто бы не попал в финал, второму не повезет. Ну, это не факт. Но мне кажется, вот кто победит сейчас, вот или были Литьюм, либо АМА, вот то вот кто-то из них, из двоих, вот станет победителем турнира. Это будет интересный матч. Божественный. Просто лучший. Вот так. Ну что, ты готов к этому эпичнейшему матчу? Ну да, я, наверное, буду даже молчать. Нет, давай смотреть и, и говорить. Ух. Чё? Как мячик-то отлетел наш противник. Обычно он отлетел. Не, Илики даже не стал брать. Сейчас со стеночки пойдет. Не, он что-то задумал еще. Взорвать его пытался. Думал, что он сейчас поехает, но он не поехал. Тоже, ребята, смотрите, там взяли. Ой, Опа. класс. Оп. Да, отбивают они, настолько же круто, насколько и забивают. Ну, то есть не только ребята в одни ворота не дойдут. Ну да. Ты видел, как он развернулся? Да это вообще... Я знаешь, сколько учился так разворачиваться? Если 10 раз попробовать, один раз получится. Поэтому так не делаешь, когда мы с собой играем. Я Конечно, понял. да. Ты что, я, я за, запарюсь, на крышу упаду, и мы проиграем. Угу. Об, об, обкакал сейчас меня, говорит. Я, говорит, на крышу перенусь, и мы проиграем. И да. Оу. Ух ты, это было красиво. Да, это было очень красиво. Причем я смотрел с камеры Эмвейка. Реально хороший удар. Он прям перевернутый и было видно, как он посылает мячик. колес. супер. Привет, Ринка. Не знаем, прям. Ринка решит про третье место. Да, сейчас отыграем полуфинал и финал, а потом решим. Опа. Прям пас дал. Вот его любимая, смотри. Нормально, Мы они любим... они друг друга понимают. Mm -hmm. Ну что, давай с ними 2 на 2 Давай mm -hmm. mm -hmm. Парни, у вас шансов Нет, что ты делаешь mm -hmm. ну, ты, ты видел, а? Ты видел? Это круто Жалко, не попал, но очень было близко Ух uh -huh, ты Да Ну что? Пока ничего Пока 1-0 в пользу Элитиума, элитиума. Слушай, правда, слушай, с самого первого боя Здесь писалишь или ну да он же первый у нас был сетки да? да вот первым был вот он до сих пор здесь еще бы он был не здесь такой-то игрой и получает солнце со второго раунда пошел у нас вот Ох. это опасно я знал, что он так сделает. Клево, а? Шикарно просто. Ну что, счет будет 1-0. У нас ни разу еще за этот турнир не было допов. Вот интересно, когда они будут и на чьей паре это произойдет. Да, mm. будут ли они... Это О -о -о -о, гол. Это, Нет, это на не гол. гол. Нет, блин, вот прям. Громулечки не хватило, а так был бы 1-1. Он вот поведет полифлял. отсюда, охренеть. Не охренеть. Дотянул, на самом деле. Не Блин, не, не подбросил, пытался подбросить, и был бы 1-1. А, Мейк, да, пожалуйста, забей, черт. 2-0. 2-0. Красиво. У Амейка тачка прикольней Если это как-то его утешит 3-0 3-0, да, никак не утешило. Плохое, сколько у него от мяча получился. М -м -м, а, Золодов, знакомо. привет! Ты пропустил четверть четвертьфинал, у нас уже идет, в общем-то, полуфинал. Пошел сейчас. И там было на что посмотреть, поверь мне. и сейчас есть на что. Ну да, сейчас-то будет еще интереснее, конечно. Идея была неплохая. Ну, О класс! Как. выбил ты, как он него хорошо его. Это точно. Это гол. 4-0. Ну, да, тут уже, я думаю, все понятно. И Литиум, я так понимаю, победит. Но, блин, ну, классно, а? А куда у меня исчезли все циферки с экрана? Не знаю. Да нажимался. Я вообще ничего не нажимаю уже с самого начала. Ну, они решили, что ты ничего не нажимаешь, поэтому они исчезли. Понимаешь? Ну ладно. То есть я насчет не вижу, если интересно. Смотри. Опа. Хорош. Да, он не отпускает, он вот так и давит. Нео э -э нет. Э -э да хрен, надо смотреть, надо на форумы лазить, читать или им, им писать прям в техподдержку. Но это какая-то дичь на самом деле, неправильная. У меня-то игра работает хорошо, но ОБС не может захватить ее в 60 FPS, пока на него, сука, не ткнешь. Ну чё за бред? Ресурсов же он столько же правильно тратит на игру. Это 5-0, охренеть. Слушай, а приоритет в диску? В... Где? В диспетчере. Может, он конфликтует с приоритетом и с самой... Да ничего он не конфликтует, какая-то дичь. А какой там что то 5-0. И ведет пока... В общем, да, это наш фаворит. Я бы очень хотел посмотреть, как с ним будет Ксерокс играть. Но мне кажется, Ксерокс без обид. Но, по-моему, у тебя особо нет шансов. Можешь возьмешь у него интервью после окончания? Ну, мы потом подумаем. Я думаю, когда-нибудь я доберусь и до этого. Смотри, смотри, сейчас загонит опять. Ну нет, нет. много повернул. 10 секунд. 10 секунд, да. Красовцы летают, бен Это было круто. Это был один из самых, наверное, клевых раундов. Хотя с Алладином мне тоже понравилось. И мне понравилось. Им играют подыгравшие в полуфинале, победители это как раз третье место. Да, да, да, так и будет. Так что, ребята, не расходитесь. Сейчас я введу. Что там по счету? 5-0, да? 6-0. 5. 0 да 6 0 5, 5 0 Так, 5-0. И у нас выходит в финал. С чем мы его, собственно, и поздравляем. Рим, измени ошибку с 9. Без пропущенного гола. Это мы накинули специально ему гол же. Кто, кто с ним играл-то тогда? В глута -то да -да -да -да -да повис. Джагер. Вот. Это специально так. Что не парить, Все нормально. Ой, Надо ну ладно. Существует. Ладно, исправлю. Ну что началось-то? Так, смотри. Ты... Как раз, по-моему, этот Элитиум это и есть. И я... Все, я ответил. В смысле, я исправил. Не переживай. Исправился? Я исправился, да. Только не бейте. Ну что, Рокет, у тебя финал, собственно, с Элитиумом. Uh, блин, ну что за говно У меня Рокет Лига uh, какой-то фигней занимается И без места был А, я слышал, там что-то был турнир, вас то быстрее снимает труселя Нет, я же Драгатский боксер Что за говно Как это 5-2, 10 секунд. секунду 106-2, точнее Да, это было неожиданно Так, да Ну ладно, это... Да, это прощается. Там хочет тут -то с тобой в профессиональном смысле пообщаться. А в каком профессиональном смысле? Ты хочешь поговорить о ралли, ты хочешь поговорить о графике, или ты хочешь поговорить о Rocket League? А, Просто а, в Rocket League а, я... Через... Включил. Че? Опять числа через... включил. Да, я уже выключил. Так, так записывай счет. И, господа, мы переходим с вами к финалу турнира, который будет прямо сейчас. И это будет дико эпично, я вам скажу. Играют у нас Рокет против Элитиума. Да, это будет сейчас просто... Так, Рокет, Рокет, где тут у меня Рокет был? Я предлагаю на другой карте немножечко поиграть на какой-нибудь интересный. Подводный бери, мне нравится Нет, подводный. подводный это идиотизм. чего то они тут все какие-то беспонтовые. Ну, такое себе Короче, нет, давайте-ка не будем Менять карту да, О, а. Вот это мне нравится, вот это клевое Это будет прикольно Светлая такая, турнирчик, так сказать Финальчик, все дела Спойлер, нет, не факт Не факт, Дима, не факт У нас Best of 3 сейчас будет Так что это, три матча нас ждут Сто Я уже готов вводить показания так, мне бы, надо записывать, да? Тебе надо поболеть. Я бы нажал уже поболеть. Отлично. Понеслась. Финал. Ф -ф Финал. Какая классная карта. Светленькая, приятненькая. Да, уроки тачка все переливаются. Да, у него Смотри. классный цвет на машине. Это неплохой удар, да. чтобы у литиума... Ну, если бы это был гол, это был бы дичайший отскок. Да... Давай ставить ставки на то, когда будет первый гол, как ты думаешь? Сейчас? Не, не сейчас. Да вот это самое интересное, они, конечно... Это жестко. Опа. Ой, как красиво он пытался сделать, но не получилось. Ой-ой-ой. А вот это уже... Оп, Охренеть О -о -о. Да как против таких играть-то вообще да, Рокет, посмотри, давай, открывай счет Ну и что, кто и... тут говорил, что А? Кто тут говорил, что Элитиум выиграет Еще не вечер Ну, уж, в смысле, что видишь, счет спокойно Открыл Рокет, ну и нормально, никаких проблемасов Мы посмотрим, кто из нас был прав А кто нет, ну что то Я болею за обоих да, конечно, за обоих Видите, дико красиво играет А Рокет очень техничный В плане, что стабильный Ну да, вот есть такое Трансляцию обязательно посмотрел сначала и Это я по твоему совету купил Диртрал Они оба стоят это ждут, когда да, приземлится Благодарю Ну и что, один один? Солдов, спасибо тебе большое Обязательно скоро будут покатушки Так что это, не пропадай Да, Dark Souls про машинки. Точно. Ну вот, один-один. Я говорю, ребята примерно одинаково играют. И, возможно, даже мы увидим допы в финале. Игорье, на кого ставишь? На пока. <laughs> я, я, я так понимаю, ты не любишь своих денег, да? <laughs> За меня ты поставил. Да ладно, опачки. Ну Спасибо. и что? Я сейчас-сейчас так и буду дружки по очереди забивать. Ну что, это же круто? Да, отскочек такой прям не очень приятный для литиума, но он вроде бы. А, рокет не едет, так что все нормально. Со стенки поедет. Да, он любит ему прям нравится вот эти загонять. Ой, красиво-то, а? Видно. Ну, тебе говорю, смотри по очереди. Два... Ну, смотри, как классно. Ты посмотри да, на да, это. Да. Слушай, ну он на самом деле не доставался. Уж так посмотреть, а смотришь, он не доставал. Достал. Он хотел изначально Нет. с отскока Рокет сработать. Рокет его не тронул бы сейчас, он бы, возможно, бы попал по-другому. А может, все рассчитано было. Короче, лап 2-2 и все. Посмотрю, как будет сейчас отбивать Рокет. О. <тит> да, две с половиной минуты. А, и, и пока даже непонятно, кто вообще чё мутит, кто кого давит. Они примерно одинаково играют. Да, напор ребят одинаковый, это действительно. <с <с Шикарно. Вот это, а я знаешь, понимаю, они... игра. Они как в играли, знаешь, друг другу. Да-да-да. Ой, не попал. Вот это мисклик, наверное, был. Нет, это он остановился, когда понял, что не попал. Да. Вот сейчас, а вот, сейчас хотел, полетит. Вот так было. О -о -о -о. Ага. Это не ты по стенам ездишь, не видишь, куда едешь. Да, я вообще... Ну, ты знаешь. Слушай, тебя этот Алексей Алексеев так и не понял, что ты хотел сказать. Я же тебе говорил, что даже времени стоит тратить на подобных людей. Нет, он уже стебется, он там с косматика. А, -а, -а. он еще раз отправил. Смотри, кажется, это гол. Да. Игроник покинул команду, что? Ошибка соединения. Я не буду останавливать матч, если ты не против Но да, пока... Я не, я не буду окей просто нажимать 3-2 Я вижу, что происходит А, да? У тебя эта иконка? Да Лайфхак Сейчас, походу, опять со стены пойдет да, О, видно. пошло, ликит, пошло ликит, ликит, Эй, ликит. дриблинг, вся фигня Отлично отбил Паш, если этот товарищ вернется фермерский, забань его к хренам. Еще один вопрос про ферму. Ну, серьезно, задолбали. Нажму ОК посмотрим, что будет. Я остался здесь с вами. Отлично. Ну, видишь, как хорошо. Полетел опять. Смотри, осталась минута. Охренеть, что творят? Так, ну, ему нужно забить еще один. Два. загоняет ему. Ну, что, да выпендривались с... Вот вам на, на это сам накаркали. Слушай, ну, а тогда Рокет на каком месте то остался? Я не помню, честно говоря. Надо посмотреть в истории турнира. У, -у, -у это был почти голлетиум. Надо пошел. ему два заколачивать. Но это только первая игра из не трех, так что не переживай. Да. Итак, пять, пять два. Господа, никто не выходит, если вы меня слышите, не выходим с сервера. Сразу же, как только будет рестарт, продолжаем вторую, второй матч. Будет три матча, best of three, но ну, вы знаете. Тот, кто выигрывает два раза подряд, побеждает в турнире. Хорошо летит. Да, но недостаточно. Он летел, смотри. Отворот прям полетел. Смотри, смотри, смотри, смотри. Он Ох. перехватил его, да. Mm -hmm. Да, 10 секунд. Да, Кселикс, без тебя тут такие вещи, твои опять-таки. Смотри, смотри, смотри, да ну, ладно? Давай, давай. Да, ну было бы красиво, конечно. Круто было, да. Сейчас будете еще играть, не переживайте. Так, счет у нас 5-2, если я правильно понял. Так, 5-2 в пользу Рокета, да? да Тыкайте, готов, господа. 5-2, есть такое дело. Тыкаем, готов, и погнали дальше. Первый, первый матч, так сказать, вбит в решеточку. Первый матч уверенно. Ну, ну как уверенно? Под конец уверенно, поначалу непонятно было, что происходит. Да, они прям по очереди. Угу. Прям такое... Понеслось. Так, в сторону Рокита пошел мяч, его ворот. Лет, господи, бьет, но высоко. Вот, что сейчас сделал-то, сейчас ведь забьет. Но он сейчас взял. Открывает счет. Рокита опять открыл счет. Да? Как ты доволен-то, я, если. С пингом 200, скилл, у кого пинг 200. Глянь, нажми на тап. Чё по пингу? У Рокета 188. Охренеть. И он, и он еще и побеждает. Stone, Жестко. Может быть, у него специально так сделал, ему это помогает. Не-не-не, в Рокет Лиге эта тема не работает, она мешает больше. Да, конечно, я понимаю. Ты, что же, ты же сам знаешь, да. У меня при пинге 150-то уже это, вытекает все. Это как многие спидранеры, они Эх. специально ставят... Ох! Это очень был красивый гол. Смотри, блин, я даже А не... смотреть-то? У меня даже музыка в тему, в припев включился. Бам! Блин, хорош. Короче, многие спидраннеры специально занижают FPS. FPS? да. Зачем? Для того, чтобы некоторые баги сделать, скажем так, в игре. Не успела прогрузиться текстурка, моделька. Ну, это... Как? Я, ну, я под... такие спидраны не люблю, я тебе уже говорил. Мне нравятся да, спидраны, да. ну, короче, правильные. Какой редирект клевый был. А, и зря, наверное, да. Да, мог бы понять, что с ним это не прокатит. Так, и... Э -э -э Элитиум, если ты не в курсе, я для болею, так что, пожалуйста, давай мы выиграем, вот я очень хочу, чтобы мы выиграли Ну, Рокет, он молодец, да, он ему мешает, прям любые атаки только делал Да, да, да, малейшая ошибка и мяч ворота, да, прилетел 3-0 пока что Я смотрю, наш господин Рокет, он же Мерси, он же ядерная жопа в Рокет Лиге, разыгрался, да? Наверное, Макс, не только Потом расскажу Вот, Солодов, я поддерживаю тебя, плюс тебя Он как раз пишет, что спидран должен быть на скиле, а не на Багаюзе. Ну, сейчас, к сожалению, пришли к тому, что Юзы и спидраны обычные Типа несколько дисциплины, они реально как бы Зарегистрированы, что ли, про не будет сказать Ох, красиво летит ну, я даже не знаю, что говорить-то, потому что, ну, это какой-то... Вот, вот кто там ванговал-то у нас в чате? У нас ванг там до хрена же. И в спойлер, Элитиум э, э, выиграет. Ну, молодец. молодец. Что-то как-то хреновый спойлер-то оказался. Ну, вот это так сейчас было предсказуемо, потому что... Мне кажется, Рокет сейчас расслабился, просто улетел к хренам, и все. И Элитиуму только дай возможность, ты же понимаешь. Знаешь, мне вообще такое ощущение складывается, что Чё? вот здесь сейчас игра идет не на скилл, а на ошибку до первой ошибки. Так да, так и есть, потому что у них хватает и, и, и скилла, и ума, чтобы отбить мячик и завести в ворота. Поэтому как только первый ошибается, второй его нагибает за это. Это клево же на стабильности, как кто стабильнее, у кого нервы крепче, ручки потеют дольше. Ой, хорош, молодчик. Два-три. Давай, Литим, тебе эту игру никак нельзя проигрывать. Я как строки специально проигрываешь? чтобы третья игра была. Тоже так говорят. Возможен. Спойлер сбаговался. Спойлер. Да. Очень точно. О, смотри, Литим начал уже понимать, что ожидать от снарядался и тормознул. Так, это опасно. Не попал, правда. За бустами. И сейчас будет ждать. Рокки тоже отошел к своим воротам. Это гол. Это вот. просто гол. Что? Нет, гол. Вот За бред. Этот... Да, он его, видать, внес еще так-то. Вскользь взял, наверное Или это как у нас тогда было, помнишь, когда мяч точно в ворота летел, но он немножечко был подкрученный и чуток сместился и попал в штангу Да, да, да, так, смотри, сейчас Перебил он Ой, его. Литиум, респект Полетел на перехват, пытался взорвать в воздухе, но малость не а получилось нет, а мне кажется, пока что он ничего не хочет сделать Нет, он полетел именно на перехват я просто, я тебе говорю, я когда смотрел э, и трансляции, там, и записи и трансляции профессионалов, они примерно так, так делают. Оп. Высоковато. Ах, фига, да. Давай, третий, заколоти, чтобы моя душа-то успокоилась, ну. Да. Ну, молодец же. Заколотил, Хорош. Учил, но Хорош. Да, очень круто. Народ пишет, ну как так-то? <смех> Давай, Элитиум, жги. Сейчас я начну болеть за Рокета теперь. Как только Элитиум его опередит. <смех> Ох, им сейчас надо сосредоточенно играть. Ты представляешь, это либо ничья, короче, а ничьи не удар. получится. Ничьи не получится, да. Все рассчитано, что-то. Опа опасно но недостаточно давай летим закладе как следует не несется он у нее нормально опа у классный удар был мощный да. такой нет, он нет сейчас промахнул. сейчас целился чтобы уголком попасть но вот что-то чуть-чуть не хватило Вот это плохой отбой, но все равно не отбивать Опа. вот так опасно. А так минусы. А бусты-то сожрали? Смотри, да, да, да, все бусты он ну, мимо. Сейчас все он нормально, зам... мимо, мимо. Вот. Но они специальные. Ах, это китры, ты смотри, красавчик литиум. О -о -о -о на 0, 0 Господи, на нуле просто забил. Это нереально круто. Он подождал, лупишь? что расслабится, короче, Мерси, и на последней а секунде долбанул. Охренеть, никуда не выходим, все готовы, у нас будет третий матч финальный. Слушай, ну вообще, я думал, они как бы Счет какой там, Никитос? 4-3. 4-3 вижу, да. 4-3, Рокет 3. Охренеть, вот, вот такие, вот ради такого и стоит проводить турниры. Готовность, господа, надо даже глухнуть. Третий, весь... третий. Непонятно, кто из вас круче. Да круче, только римпак. Успокойся. Да, слышу, да. Что? Забыл, что ли? Ну, я-то понятно, но, но среди них, двоих. Так. Напряженно. Напряжённенько. У меня уже вода вся кончилась. В организме? Да. Ух. Так, у Элитима небольшие проблемки. Огромные такие. проблемки. Нет. Вот такие. Не... Да. Уже, уже одна проблемка появилась у Элитиума. Блин, не долетел Да у него бустов, скорее всего, не хватило. А может, и правда промазал. Ведь они же тоже не идеальные люди. Не то, что я. Не так. Они ведь тоже люди. Да, да. Так, Рокет опять несется. Опа. Да, и жопа. Сранится. Mm -hmm. Хорош, конечно. Подорвал, так сказать. Вот это отскок. Жопу, то машину. Не мою. ожидал. От пришла, и не ждали. И гол, да? Забей, прошу тебя, спасибо. Один-один. Слушай, ну как он ему отомстил, прям, можно сказать, ну так, Но ну, это не месть, это люди используют все возможности геймплея, и это все правильно Ну да, да, да Это, это мы с тобой знает. там гоняемся просто, чтобы взорвать этих говнюков Ой, Ой, давай Вот не люблю такие розыгрыши Я тоже не люблю Они прям противные Особенно, когда 2 на 2 играешь еще бывает. 2 на 2 еще можно законтролить? 1 на 1 уже никак. Да, но обычно, допустим, вспомните, за бустами уже накатывается. Ну вот я и поэтому за бустами аккуратно езжу теперь. Так, очередной не очень хороший отскок в пользу литиума. Ну, да, не для рокета, скажем так. 3-1, ни хрена себе, да ты просто рвешь. Слушай, я дай-ка сейчас посчитаю, что... Что ты там посчитать собрался? Твои сбережения? Да, а ты тут хотел... Машину купить? Да. Для в Рокет-лиге? Да. М -м -м. Нет, я хочу, да вот надо будет обязательно купить. Вот этот а сколько тоже не очень клевый. Да, не, нормальные. А вот это было высоковато малость. Давай, Элитиум, победи. О, Рокет-лига. Это, это гол. Это гол. Так, ну еще один. Это только четвертая минута, Никита, уже мясо пошло. Да, да, да, да, да. они еще очень жестко играют. Даже, даже музыка мясная включилась. Все прям вот идеально. Что творится, что творится. Да, да, да. Рокет, соберись. Солодов тебе пишет, Рокет. Не разочаруй солода вот. О, это гол. Три-три. Все, за три секунды все изменилось. Кто там спойлерил-то мне, а? За ними напряженно смотреть, конечно. Это круто вообще. Ребята знают, что делают. Ага, не то, что ты. Да я так поиграть вышел. Вы, вышел да. отсюда поиграть. Ирония. Ой, опять беда. А вот это уже на стороне видео. Смотри, Обидно. Просто Хорош. Ты вот посмотри, просто даже на повторе он так вот прям вот... Ну он приподнял специально. Круто. Самая крутая игра вечера. На так всегда, на самом деле. Да когда же финал, так и должно быть. Финал всегда эпичный. Тем более, когда такие крутые игроки здесь с нами. Вот если бы я импак играл, там бы все было бы ясно. Да, там просто, знаешь, каталова на поездах за мечом. Типа, я видел, да. 4-4, ты посмотри, 3-40 прошло минуту 20 сначала орал. ребята нифига, просто человек Что, делают этот вечер 700 человек сейчас смотрит а, да нифига себе О, а было знаю, сказать, это все спасибо рокету или чё и это все благодаря рокету или это все благодаря Снейку, это у нас пропиарил <свист> <свист> <свист> Кто был вчера на стриме, ребят, поймут шутку. Ну, снег пропирал. Да Это еще один ладно. Голов. Так, Рокет уже ведет. Надо, собственно, блин, еще 3,5 минуты почти. Охренеть, уже столько закатили. Столько голов, да. Жесть. Я ж же прям сам сыграть не захотел. Ну, иди поиграй. Я покомментирую. Хотя, знаешь, твою игру лучше не комментировать Игроник послал в самом начале прям Да, он проиграл Шутка за штатом Так, мячик у ворота Элитиума Ну, сейчас надо что-то Элитиуму делать Что-то какое-то Хорош Просто хорош Я хочу посмотреть На повторе Да, смотри, едет такой А бы его не взорвать Против мяч просто Хорош 5 -5. Это было жестко. Я не знаю, кто выиграет, реально. Прям вот, чтобы ты понимал совсем. Промазал. Это ошибка была. Сейчас стоят голые такие ошибки. Ой, черт. Мохнатая лопата что творит-то? Это точно. <с> у Рокета проблема, ему надо ее срочно порешать. Так, давай, Рокет, ну. Да, господи, серьезно? <с> <с> Никитос, ты еще здесь или ты плачешь? Я здесь, у меня просто... <с> Смотри, что творится-то. 6-6. <с> Давайте, ну, кто-нибудь уйдет в отрыв хотя бы на два гола, или так и будете друг другу заколоть? Вы специально что ли это делаете? В они случайно не сядут в Дискорде. Ну, может, может, да, может, и нет. Выглядит так, чтобы как бы нет. Да, не-не, ребят, честно, я думаю. Ну, а кто бы согласился сливать матч? Смысл-то какой в этом? О, господи. Сейчас, кажется, будет 7-7, да? Да? А, 8-7. 8 Это Элитюм. Ушел-таки на, на два мячика. Рокет, сделай что-нибудь. Охренеть. Скиллы, конечно, супер. Ну, конечно. А, скины. Не, скиллы, все правильно. С Музыку Ой. громче, Рим. Да не, ну не надо громче, нормально она. Не мешает, не отвлекает. Так, все, три в два гола. Ну, подожди, сейчас Рокет сделает, а я рокет, думаю. Что... Ро рокет сделает рокет. Блин, хреновый отскок. А <смех> че, допы будут, ребята? Две минуты еще осталось. Две минуты, эти три были напряженные, это еще допы хочешь. О! Так, это шанс для Роккета, блин. Нет, не шанс. Не шанс. А вот это, по-моему, беда сейчас будет. Да нет, я думаю, что не будет. А сейчас что Литиум сделает? Как Роккета отреагирует, смотри. Потеря пакетов, что? Это гол. Да, ну понятно, тут уже понятно, да. Полторы минуты, хотя, знаешь, ничего тут не понятно. Они за три минуты или 12 голов закатили. Да, да, да, да, да. Ранг? чем он написал ну какой ранг третий чемп ну я знал что у нас мастер лига что значит третий чемп"? мастер лига третий дивизион я так понимаю ну высший короче игронь ты знаешь они в курсе про ранжирование вот этой... ну посмотри ранги в рокет Лиге. сейчас просто уже новый сезон я не помню какие сейчас но раньше было что-то такое по него видно, что он даун непростой, он, как он мягкий. Почему я, видно, что он даун? <свят> <свят> <свят> <свят> что он непростой? Но ты сказал даун Ты сказал да он, но звучало как будто даун. Ты понял? Игра слов. Да, И да, это да, 9-7 да. уже. Сбил тебя. И Лити умунылой одно... одно... однообразно играет. Ты серьезно? Если он уныло однообразно играет, то ты Гитлер. М -м -м. Я понял. Да, прям вот на, под насрал, Ты под насрал. Да ладно, ничего не будет а, Так, смотри Ну попробуй его тогда обыграть Если ты его не обыграешь, то ты балабол Клево, я придумал Осталось меньше минуты 9-7 Вот сейчас можно закрыть Ну нет, такое прям сложно Или директ, да? Ну почти. Это, наверное, Голдан. 10-7. Да. Ну, видим, сложный. Соперник видно, да, как он играет. Ну, он вообще чокнутый. Однообразный. И уныло. И уныло. Однообразный. Шары. Просто сижу тут в напряжении уже. Сколько они? По идее, 5 минут играет они, наверное, уже минут 7-8. Но из за повторов, да, там получается чуть больше. 25 о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, смотри, смотри, смотри, Три гола прям... за о, секунд. Ты, <laughs> хороший о, о, ну, смотри, делал, он прыгает, смотри, по прыгунчику, но со всех сторон... Пошел, и опа. Очень красиво играют ребята. Прям прям чудовищно. Ты, Ирин, ты не забывай, что у меня сегодня тоже мальчик. Что? Так. Да, Иринка поймет. Так. Что же они будут делать? Вот это вообще сейчас непонятно. Что они будут делать? Все? Приплыли. Приплыли. Витюм, походу, победил. Ай, да, Элитиум, вот это ты, конечно, дал. Просто Что у нас там по счету? 10-8. 10-8. Очень крутая игра, ребята. Таким образом, Рокет у нас занимает второе место, Марик занимает третье место, а Элитиум побеждает в турнире. Мои поздравления. Победителем чемпионата Рокет Лиги. Литиум. Ребята, кто победил, занял призовые места, я с вами свяжусь попозже, в течение 2-3 дней, как только Steam разрешит отправить вам подарки. Ждите. Всех остальных просьба удалиться из друзей, ибо я это сделаю сам, а если это сделаю я сам, то, скорее всего, в следующий раз вы сможете иметь проблемы, как сегодня, например, проблемы были у Дрима, когда мы с ним пытались другу добавиться. Вообще какая-то дичь. В любом случае... Я должен на этом с вами попрощаться. Это был один из лучших турниров, если не лучший. Спасибо, Никит, что покомментил со мной. Отдельный респект тем, кто поддержал. Ну и, конечно, прям вот-вот-вот всем, кто играл. Спасибо, пацаны, это было очень круто. Да, спасибо, и что позвал. Было классно, прям, я скажу, даже интригующе, захватывало. Был клевый чемпионат. Всем Всё. спасибо. Всем спасибо, и покусичка.